Друзья, всем привет! С вами снова канал Easy Trading, и на примере М нашего видео мы рассмотрим сегодня принцип торговли, в том числе и торговли на бирже. Сегодня посмотрел свой спам ящик, и в этом спам ящике я нашел, значит, вот такое объявление о рекламной секретной акции, которая приходит, естественно, не всем а пришла она только мне, и, конечно же, она действует очень ограниченно. И беспрецедентные скидки предоставляет. Заглядываем, когда на сайтом видят, видим, что супер скидка 50%, мы ее наблюдаем на сайте. Двадцать четыре девятьсот девяносто минус две тысячи. Это получается, нам скинули пятьдесят процентов, получается двадцать две тысячи девятьсот. Вот, и на это все находится покупатель. Он думает, разузнать бы поподробнее об этой супер замечательной скидке. Зайти туда и может быть даже что-то и купить. А, данный ролик ни в коем случае не является рекламой им видео. я хочу пояснить свои мысли на примере биржи на бирже также я встречаю кучу мнений и профессиональных трейдеров и давно работающих на рынке э, брокеров и так далее там подобное что на рынке работают акулы что они поедают друг у друга деньги по факту, друзья мои, это так оно и есть. Но вопрос в том, с какой точки зрения вы смотрите на это. Когда вы идете на рынок розничной продажи, типа MVideo, или вы идете в магазин, или вы идете на товарный рынок, который, может быть, еще у вас остался под окнами, вы делаете все же самые операции, что и на рынке фондовом. И на срочном, и на Форексе вы находите для себя инструмент, приобретаете его, кто-то вам его придает. Вполне возможно, что потом, после того, как вы будете не удовлетворены вещью сам видео, вы ее либо вернете в магазин, либо продадите третьему лицу. Чем, я хочу спросить вас, отличается рынок ММВБ от реального рынка? Чем отличаются завлекушные предложения того же самого моего Видео от всего остального, что происходит на рынке? Да ничем. Просто очень много отрицательных отзывов и негатива, а который идет, этот отзыв и негатив идет от людей, которые просто лузеры и являются средними инвесторами, которые не Имеют планы и графика, которые не умеют работать на рынке. Очень много, много, много неприятных отзывов. Опять же повторюсь, я не... Как правильно сказать-то? Когда был разочарован в рынке, я, собственно, то же самое от себя э, воспроизводил. Акулы, все плохо. Может быть, не стоит туда лезть. Вот так вот.